Всего в России насчитывается более 15 магазинов, работающих под брендом «Икея». А штат компании достигает порядка 15 тысяч человек. В начале марта этого года на фоне событий на Украине торговые точки временно приостановили работу. А часть персонала стала заниматься возвратами товаров и обслуживанием магазинов и складов. Дело в том, что Россия сейчас находится под жестким давлением западных санкций. Вот, и многие комплектующие, которые раньше приходили из Европы и ряда других западных регионов, они сегодня в Россию не поступают. Ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок послужило поводом для нового решения компании. IKEA заявила об отсутствии возможности возобновить продажи в будущем. Как следствие, группа компаний интер Икея и группа компаний «Инка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес «Икеа» в России остается на паузе. Такое объявление размещено на официальном сайте торговой сети. Напомним, что в России также есть четыре фабрики Икея, расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. На данный момент они уже ищут своего покупателя. Целый ряд компаний, таких как «Макдональдс», вот Кей, других крупных брендов, они России вынуждены под давлением своего, так сказать, правительства, ну, скажем так, покидать экономическое пространство России. Вот. Но совершенно понятно, что те производства, те производственные мощности, которые у них были ранее размещены на территории России, они с собой забрать не могут. И возникает закономерный вопрос о том, что эти площади простаивать не должны, как считает эксперт Казанского федерального университета, в данном случае можно ожидать развития ситуации, аналогичной с американской корпорацией «Макдональдс». Вместе с рядом иностранных брендов она объявила о приостановке деятельности в России в связи с событиями на Украине. И совсем недавно обладателем российского бизнеса «Макдональдс» стал предприниматель Александр Говор. Тогда сеть ресторанов стала развиваться под новым брендом Вкусно и точка. Предполагается, что такое развитие событий ожидает и российское подразделение Икея. Скорее всего, здесь будет происходить определенный ребрендинг, то есть то, что производилось, та продукция, которая производилась ранее под маркой Икея, она теперь будет, ну скажем так, российской, российским производством, соответственно, будет какой-то новый бренд. В Но вот те производственные мощности, те технологии, те стандарты, которые ранее были э, в рамках производства IKEA, они будут, скорее всего, э, сохранены, а может быть даже улучшены. В конце апреля решение о продаже российского подразделения принял и польский производитель одежды LPPM, под управлением которого находятся бренды Reserved, House, Crop и другие. Магазины приобрел китайский консорциум, после чего ранее закрывшиеся торговые точки стали открываться по всей стране под новыми названиями. Диана